Ты ракушку, морковь. А я в дружию. Все? Есть пожелание, что покушать? Да я честно, что-то не особо хочу. А, ты не хочешь кушать? Ну, тогда я не знаю, что делать. Я думала, ты хочешь проглотаться, посел только сосиску. А, врачи, все места свободны. Пошли, миди попробуем. А, врачи, все места свободны. Ну, давай. А, где-то здесь, давай? Не, прикольно. А -а. Ложки немножко только подузглали, это хорошо. После вот этой качки прям, когда по твердой земле идешь. Это очень да, -да, да. Знаешь, что будет прикольно? После лошадок, когда... Даже вот, блин, берешь, вот на ну, 7 минут у нас в городе, да, где-то катается туда-обратно. Да. Вот это вот состояние, когда тебя туда-сюда качать. Прикинь, когда ты 3 часа будешь на лошади. Да да. Ты потом встанешь, у тебя будет вот это вот просто. Мы, кстати, решили все-таки ехать на лошадях. А, был вариант пешком в горы, есть еще джиппинги в горы и лошадь. Мне кажется, лошадки это самое интересное, знаешь, такое два в одном. Вот. Я ходила пешком долго, тяжело, потом желание на следующий день просто лежать. Потому что ноги каменные. Ребята у нас не так давно вот ездили на джиппинге, я прою Тоже с Колянью скучно. А на лошади, как бы мне кажется, скучно не было. Такую бы фигню маленькую ты бы не видел. Просто сам факт, что у тебя везет лошадь в горы, это круто. Да. поедем на три часа, есть разные поездки на час, на два, на три. Там с купанием в реке, горы, там все дела. Мы сейчас а, погушаем, вот мидия, а, дотопаем до да, экскурсии, да и узнаем и расскажем. Да. Пойдем? Ну что ж, все-таки я решился зайти и попробовать мидий, хломидий. Короче, заказали миди, я себе взял еще пиво, Сашка нас взяла лимонада. Саш. Да, но я хочу историю заснять, ну что? Да, я взяла себе лимонад, Что, с то там. А это что, перцы что-ли растут, да? Смотри, это перцы, походу. Но это не настоящие. Это ну, знаю, настоящие. настоящие. Ну, спроси, да. теперь спроси. Да, вон смотри, там на службе прям видно. Да, фига себе. А это прямо перцы растут? Да. Ничего себе. Место, если что, это называется фишка. Фишка. Тебе же сказали, он самодельный. Я понимаю. Там дешево вкусно. Все попробуем. Ах, не вкусненько, выглядит не тоже. -то. Подобый. Я боюсь. Что ты все боишься? Боюсь, оно а не вкусно. Но выглядит прям натурально, прям выглядит. Это знаешь, который лимонад мы покупали? что -то... С мохи на который да. ты брал? С голубенький, для чего? для прошлого? Нет, что? в Аке тогда помнишь, брали? Сто рублей на 0,25 что ли бутылочка натуральный лимонад. Ну и ладно, давай пробуй. Сумочку бери, пожалуйста. Все, у вот, нас пол такие. Апельсиновый прям. Так. Апельсиновый? Да прям апельсинов. Сытр. Или лимон, это не вкусно. Ну да, ну, офигеть. Да, вкусный вообще. Прям насыщенный вкус. Мне что, понравилось? Смотри, как в отрасл маленькие. Прям маленькие-маленькие кусочки. Mm -hmm. Что-то решилось? Будешь пробовать? Нет, Не? Может, попробуешь, может, тебе понравится. Штуку одну. Потом вот так вот можете лимончиком сбрызнуть, все вот вымакиваете. Вот, вот эту штуку оторвали, верхнюю, и прям берете рукой, вот так вот зачерпнули. Ешь, да, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Офигеть, тут их много прям. Да. Я ну, не знаю, я считаю, я считаю, что это очень недорого, за 350 рублей это будет целую а кучу. фотографии. Бери одну, разламывай, это только на салфетку-то уберешь. Кушайтесь, не прямо раскрывай. И другой прямо ему ну, можешь вычеркнуть. Смотри, ты одну отломаешь? Я понял. Вот, а ты спрашиваешь как? Стой, стой. Это первый раз. А вот так мне понравилось. Очень знаменательный момент. Леша первый раз в жизни пробовать мидии. Рассказали в сливочном соусе. Говорят, очень вкусно. с Греночки с лимончиком можно там полить. Такое. Вкусно? Они чем-то напоминают блин. Из-за соуса непонятно, но... Как привет, ты уж только дети. Тебе, понравилось? А, да, тебе понравилось? а хлебушек с чем обычным маслом симпалит? Чесночно. Можно? Да. Куклом. Вот вкусно. Ты б, понравилось? Ну ешь. вкусный реально я не ждал просто поскольку я помню у нас в городе меди стоят очень дорого дорого очень а здесь они еще просто приготовлены еще стоят там 300 сколько, 50? 350 рублей за 300 грамм по моему 12 штук 10 в среднем Вообще... Он прям с петрушечкой, совсем там с лучком в соусе, красота. Лимоном попробуй сбрызнуть себе, предложили, вдруг тебе понравится больше. Ох, прям реально много. По-моему, прям этим можно реально нанести типа. Чуть-чуть только. Не очень кайф. Ценитель, думаю, я. А. Ножка смотри осталась. Балесина за 350 рублей или что такое? Че? Соба с морскими гадами 350 рублей Мне даже интересно Вкуснее, чем же шашлык? Ну, шашлык я очень много раз пробовала, И поэтому, типа, вкус приелся а здесь прям, типа... Типа... Необычно Место на везде продается А это теперь будет в виде, как Ты ракушку во рту. А я тут неужели. Ну это серьезно. Да не было там ракушку, а она потом была. Ты решил не снимать, да, другой половинки? Ты решил прям отгрызать? А, да, нам, да, нормально. Если вы не пробовали, реально, стоит сходить попробовать. Вот так вот не, не надо делать, как Александр. Не будет, не буду. Почему? Как сказать, официант или работник ресторана сказал, что в белом соусе действительно намного вкуснее, чем в красном. Я прям в шоке. Я прям тоже. Мне прикольно то, что и с лимончиком, и с хлебушком, и совсем, да, так это. Пицца. <р состояние> это было очень-очень вкусно Или лимонавик у них очень вкусный Так что приходите, советом очень классно Хотим еще партия, Лешка, попробовать раков Мы сейчас стопаем планировать экскурсию на завтра лошадей Что приходить классно? Вышло все на 570 рублей Очень классное место, после того, когда вы поедите У вас по-любому будут грязные руки Тут даже предусмотрено О, там умывалочка есть это Называется это все фишка не... Да, очень И круто. Вот белые... Где территориально находится? Территориально? Вот, вот кафе Маяк. А. Чебуречный номер один. И вон она на зале. <звук> Классно. Угу. А И там кафе... все сделано, прям так, все в таком стиле, чтобы прям пофоткать. Типа, вот. Столики такие деревянные, вот, э, перчики растут. Перцы вообще это классные, там причем на одном столе они прям такие красные, большие. Мы причем не поняли, потому что они такие манюсенькие, я увидела на другом столе прям красные. И все. Не, круто, прикольно. Топаем лошадок, лошадок, хочу лошадок. Скорее всего мы пойдем туда еще сходим, попробуем браков. Я сказала уже. Да? Сказала? Ну вот, видишь, мысли... Я сказал, что мы 100% пойдем, Мысли мы, значит, одинаково. Ну, потому что место крутое, вот поэтому и пойдем. Сейчас мы идем. Ваша адапта. Ваша Они, кстати, где-то вон там сверху. Кто? Лошадок. Они на каждом этом выперну. Экскурсии зачем мы найдем. Ну, прямо вот этим, вот этим О, количеством мидий прям можно наезд. Ну хотя я видите, я тощий, мне прям да. А Ну, не помимо сколько стоит, что есть разные, по-моему, как-то разская на час, там два, на три какие-то, и в ч входит туда. Да, часовая стоит тысячи вместе, часовая, стоит чуть-чуть А что входит в три часа? Uh -huh. А, сколько 2 часа сама? Через 2 часа Которые за 2? за 2. Нет. я вижу, вижу, я могу нет. давайте. А не... маршрут какой че? А? Маршрут какой, куда они ходят с лошадкой? Так, да, сначала они по лесу идут, а потом несколько раз переезжают через ручьи, через реки, купаются вместе с лошадей в воде. Только реки не выборки, потому что нельзя. Ну, по колено лошади mm -hmm. Так, вода. Mm -hmm. Здесь на фотографиях видно. Да, Счастливый Саша. Мы завтра едем на лошадях в горы, в горы, в водопады, в рыбеха. Mm. Короче, завтра 8.45, нам нужно быть на остановке центр, нас забирает джип, везет в горы, там, я как понимаю, конюшня, там есть хаски, что-то там еще. Потом у нас происходит знакомство с лошадьми. Потом мы выбираем себе лошадку, я боюсь, не знаю, как, на самом деле. Я хочу себе прям черную-черную лодку. не знаю, в общем, прям черную хочу. Вот, потом мы едем там по речкам, каким-то там горам, водопадикам. У нас будет фотосессия, нам потом скидывают все фотографии, какие-то обработанные, какие-то нет. У Саши есть Lightroom, купленные пресеты. Фух, на мне повис. <связывая> Пардон. У меня есть Lightroom, есть пресеты купленные, <связывая>, поэтому нормально. И мы завтра два часа. Я общем то думала, три, оказывается, два. Есть еще часовая, я не знаю, что туда входит, есть еще за 1700. Такая же, как пойдем мы, но я как поняла, без фотографа. Вот, потом нас учат еще как-то там с ними обращаться, кататься. И потом без инструктора, но он явно будет где-то с вами идти, со всей ну, нашей да, да, компанией. Да. Нас, я думаю, будет помимо нас еще человека 3-4. Ну, максимум, мне кажется, шестеро нас поедет. Посмотрим. И мы шлепаем в горы. Страшно, но хочется. А сейчас мы топаем переодеваться, сполоснуться, чтобы мне быть соленым, потому что он на мне прям белый налет. И топаем, идем гулять по магазинчикам, такие штуки смотреть, что-нибудь поищем, да. погулять. Эхо не имется нам, эхо не имется, мы а решили это... уже сразу же забронировать. На 33 водопада? На 3 водопада, на послезавтра, так как мы завтра едем на лошадях, а послезавтра мы, возможно, поедем это на у нас 33 будет последний, водопада. Это просто полный день. Mm -hmm. Я не очень сильно хочу на водопады, просто потому что это скучно. Но Леша не видел. Поэтому Конечно по горамку надо. Последний день, чтобы у Леши остались эмоции, на 7-часовую экскурсию бешеную почти. Скорее всего, мы премся сейчас обратно к этой женщине. И узнаем насчет 33 водопадов. Я просто здесь вот углядела. 33 водопада плюс шоу, водные водопады. Фу, водные водопады. Водопады ущелья там не буду говорить, не выговорю. Чайные плантации. Мини-линия производства чая, зажигательное шоу, дегустация меда, сыра, чая и вина. Кроме чая и вина, видимо, Саша ничего не будет дегустировать, а то, вероятно, только вина. Поэтому мы решили вернуться обратно. Я говорю, у нас все время так работает. А мы поедем вот на таком столе. Спасибо. Мы тоже на сером УАЗике поедем. 33 водопада, к сожалению, не было на послезавтра, но мы взяли примерно то же самое, тоже какие-то водопады там Сейчас большие. Расскажу, Посмотрим да. на местные культуры, дегустация вин, меда и куча разных приколюк. Изумрудная долина реки Аше плюс вечернейшего водопады более 20 метров высотой. Короче, водопада еще больше будут. Да. Будут нас везде катать, везде будут дегустации, всякие штучки классные. Потом у нас вечернее шоу там с кафешечкой, с концертами, будет у нас там тамада, назовем его так, как она сказала. Так что будем это, кататься гулять. Окультуриваться будем. Окультуриваться, да. последние два дня у нас козунная программа. А еще, для того, что мы взяли эту штуку, это... мы, вот эту. А, да. У нас будет завтра розыгрыш, но мы будем участвовать с этим билетиком в розыгрыше, в мы завтра после лошадок вечерком в пол седьмого пойдем к кинотеатру, которому уже когда-то там показывали. Вот у нас оторвут здесь кусочек с номерком, и будет розыгрыш, как у нас сказал, там какие-то мультиварок, каких-то досок, футболок, ну, всякой, короче, швейцарских трибухи. часов что нибудь Все равно. Ну вот, но мы пойдем туда обязательно покажем. Прикольно с собой будет, если прикольно будет, если мы с собой привезем мультиварку. Вообще там кофемашина была, мне вот она больше понравилась, чем мультиварка. Сейчас решили пойти погулять по поселку, заходить во всякие магазинчики, посмотреть всякие сувенирчики, еще что-то там. Просто погулять и вечером пойти в кафешку, в которую мы уже хотим пойти целых три дня. Да. Потому что там всякие какие-то веселухие тусы. Вот, кафе называется Нептун. У них две площадки, одна на самом территории кафе и на вот самом вот этом мостике, как его назвать? Uh -huh. Ну, на самом мостике. И там, и там отдельная музыка, отдельные тусы, но по факту кафе одно. И мы хотим пойти в саму кафешку, где происходит вся вот эта вот лежуха. Тусня. Посмотреть, показать, что как по ценам. В среднем все то же самое, как и по всей набережной. По-моему, 140 там мясо или 130. Ну, свинину. Я просто говорю только о свинине, потому что мы едем в основном ее. Вот, Направо-налево. налево. А сейчас идем гулять, искать маме ежиков, искать Максиму всякие тренировки и смотреть всякие штуки разные. Птички вот поют громко. Да. Идем гуляем. Зашли в местечко, купили мыло, вишню, смородину. – Клубнику и арбуз. – Клубнику и арбуз. Пахнет вкусно, вот. правда? – Пойдут в подарки, короче, в гостиницу. – Ну, прям, правда, вкусно пахнет. – Вкусно Давай, пахнет, мне. да. Но Самые вкусно мой, пахнущие да. выбрали и купили. – Причем запахи, вот кроме клубники, прям похожи на настоящие. – Да. – такой химозненький, но вкусненький. – Там другие вкусы были, но как-то запахи. И как-то не особо. – Олехус, смотри, какой красивый Лехус? Олехус? – Олехус. Вот, сейчас идем дальше. Да. Смотреть, выбирать тоже всякие гостинцы, Что купили еще? Зашли? Наташа мне вот попросила. Это мед, суфле, фисташки. Мы спорим с, Наташе, с Наташей, с Лешей стекло это или пластик. Я говорю, что пластик, но ну, судя по звуку. Леша спорит, что это стекло, но... Это что, мед, суфле с фисташкой. Это стекло. Вот ну, так и будем до самого дома спорить. А на Саше потрогайте, но здесь скажите пластик. Это стекло. Вот видишь, он просто... Ой, смотри сколько много. Мало. Дрозно. Правда мало, есть больше. Видно. Вино, Вино 250-300 рублей. Нафига себе. За литр. Ой, да. Круто. Здесь хочешь перейти? Да. Хулиганка. Да. Ты видел всякие штуки, да, друки? А мы здесь а заходили сюда уже. Мы здесь а, да, да, да, да. всего. Я здесь пепельницу купал. Да, да. Ракушек можем взять. Ну, блин, не знаю. У меня есть открываться. Вот такой Вот. Вот это более прикольно. Прошло еще какое-то количество времени, мы прошвырнулись по магазинам, купили всяких приколюшек маленьких, небольших, максимум и там сувенирчиков, по-моему, да, что-то купили. Да. Вот, сейчас пьем кофе и идем в капешку Да. Я а -а -а. думаю, мы просто с собой возьмем кофе. С собой? Давай с собой. Пили мы кефирка, немножечко взбодрились, сейчас топаем на набережную Подожди. и потихонечку будем прогуливаться до нашего кафешки, до нашего кафешки, в которого мы хотели зайти, посидеть, попробовать, э, рассказать, что вам вообще как там вкусненько, не вкусненько. Я не хочу туда, я хочу туда. Туда? Туда хочу. Мы на набережной. Ставки твои. Все занято, махер, я сейчас расстроюсь. Там я не хочу. Хотя отдохнули перед первый час чтобы понятно время было час. а пришли мы пол десятого не быстро время пролетело вообще как. Да. <музык> завтра может быть если все пойдет по плану но это не точно потому что <музык> ну потому что <смех> у нас всегда все не идет не по плану все время всегда как-то… не все мы иногда планируем, но а у нас все по, ну, глобально получается по плану, но как-то минимально нет. В, в большинстве случаев у нас такие неожиданные вещи все время происходят. Возможно, завтра сходим в клуб. с другой, раз в жизни. С другой, с другой музычкой. О, сейчас прямо, это перепонки отдыхают. У колбасила все равно нормально так. Я, возможно, громко разговариваю, но типа... Нет, нормально. Нормально? Да. Потому что тоже не слышишь. Да. Слушай, сейчас прям о, тяжко Мне Сашка, Сашка такая, типа, я у нее спрашиваю, сколько времени она такая, 12, такой, ни хрена себе 12 Ну так уже? мы пришли туда в полдесятого Ну, типа, быстро время прилетело, я прям не ожидал Я думал, может, час прошел, типа, полчаса, ага. блин Ну, типа, быстро вообще Прикольно Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, ждем следующей части, там колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Инстаграм в описании, есть еще и ссылочка на донатики. Все полезные Родишко. ссылки в описании, а завтра мы едем кататься на коняшках. На, на лошадях. На лош... коняшке тебя бы... В на, лош... на На лошадях. Да. да. Обижаются, когда говорят на коняшках. Все. Как у нас машины заставили? Да. Прикрой, плотненько а вот мы отсюда... топаем в номер все всем спасибо за просмотр всем, всем пока